Доброе ТВ – это о том, что одним помогает выжить, а другим – жить по-человечески. Говорит и показывает Доброе ТВ. Это тот случай, когда маленькое начинание переросло в большой проект. Вот уже несколько лет постоянный партнер Центра социальных технологий «Гарант» – телерадиокомпания «Поморье». Год назад вместе они организовали День доброго телевидения. С утра до вечера в информационной программе «Вести по море» показывали сюжеты о тяжело больных детях, которым так нужна поддержка северян. Результат превзошел ожидания. За время телемарафона удалось собрать больше 300 тысяч рублей. Учитывая ту поддержку, которую получил проект от жителей нашего региона, мы решили, что это нужно продолжать. Добрые дела необходимы Архангельской области. Так родилась идея программы «Доброе ТВ». Пилотный выпуск проекта вышел в эфир и новую телепередачу презентовали Архангельску. В зале эксперты, бизнесмены, журналисты, общественники. В общем, те, кто уже помогает и те, кто очень хочет попробовать. Очень важно, чтобы об этом узнавали и те, кто пока еще не с нами, кто еще не включился во все это благотворительное движение. Это невозможно сделать без телевидения. Поэтому Доброе ТВ – это, конечно, часть благотворительного марафона, потому что этот проект рассказывает о всех добрых делах, о всех добрых начинаниях, о том, кому нужна помощь и кто помогает. Доброе ТВ регулярно выходит в эфир на канале «Россия-24» в рамках благотворительного марафона «Добрый Архангельск». Начинание благословил митрополит Архангельский Холмогорский Даниил, автор и ведущая новой программы, шеф-редактор ГТРК «Поморье» Ирина Шадрина. Доброе ТВ – это истории о добрых делах, людях, организациях, а еще акции по сбору средств. Здесь, наверное, самое главное, это, как бы, может быть, это банально не звучало, любить любить людей и очень хотеть им помочь. Вы знаете, очень часто на глаза наворачиваются слезы, когда мы начинаем кого-то снимать, приезжаем в семью, потому что ты понимаешь, что помочь в данном случае лично ты можешь только словом, больше ничем. А хочется сделать так много, хочется отдать вот, ну, все, что у тебя есть в этот момент. На презентацию пришли герои телесюжетов программы Доброе ТВ. Рассказали об опыте съемок в телепередаче и о том, как участие в проекте повлияло на имидж благотворительных организаций, которые они возглавляют. Мы уже не только помогаем сами, да, мы получается, мы помогаем другим помогать. И после нашего сюжета с вами соответственно очень много людей к нам обратились на самом деле. Кроме телесюжетов о благотворительности, в эфире программы «Доброе ТВ», интервью и репортажи о работе некоммерческих организаций и городских инициативах. Так, информация о деятельности НКО станет известна широкому кругу лиц. Тем самым привлечет новых людей к общественной и благотворительной работе. Город Архангельском изначально добрый. А вот э, такого рода проекты, они просто пропагандируют другие подходы, да? а будут собираться люди, будут рассказывать о том, какие реализуются проекты, о том, какие есть идеи, ну, вот, доносить свою мысль и свое чувство до всех горожан. И я думаю, что, безусловно, нужный проект, вот, нужный городу. Авторы телевизионного проекта надеются, что благодаря доброму ТВ жители Архангельской области начнут больше доверять некоммерческим организациям, перестанут бояться просить о помощи и помогать. Просто так, не требуя ничего взамен.